Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты Поэтесса и автор собственных песен. На этой сцене Арина Чижова. Встречаем! Да, Игра я в руки, вечен круг, За поворотом кому причала меня, и повстречаешь ног, Но в этот раз не начинай сначала